Чистое окно, за окном воля Дом не дома сказка, ничего там только нет Даже добрый дух есть, зовут Коля А хоть бы иди, назвали не о нем сюжет Сюжет о том, как молодой и непослушный Парит вверху над домом кораблик воздушный Не то инопланетный, не то обман зрения Не дал объяснений, пока никто но в застоле или в трезвой памяти поодиночке, либо всем народом враз бывало выглянем, а он, красавец, там летит, и значит, как бы все в порядке. С Новым годом у вас, а он порхает вышиня, как бабочка. И 31-го числа, и первого траектория его. Подобен дню день подстать блигу Спрось, чем вы жили И не вымолвишь в ответ Что, мол, пили водку Или клубнику охоть а вы смородину Не о ней сюжет Сюжет о том, как самой себе в радость Летела моя молодость Моя молодость, Маха крылом кораблик с небес с ним ушел сюжет из повести И строчки вьются в кривь, как трагисканция Опишу их, к примеру, в поезде И следующая станция Франция А вы мне скажете, что это, мол, лирика И что кораблик тот в кино Все видели, а все же мне окно засвистать и дейка, Вместо гуден морген кукарекнуть, как петух. Холодна ли водка, сладка ли клубника, Все ли добрый дух сильней, Недобрых, не друг, не жду ответа, Не ищу возврата, она на то и молодость, Что крыла ты чего не понял в двадцать, Вдруг поймешь в сорок, Уж чтоб никто не зорк, всяк близорук. И потому ты да, сижу теперь в поезде Незабвенный мотылёк Кораблик мой по параболе Несётся Бог весть где И конца, и краю нет параболе той На честном слове Или так на отзвуке На первой буковке от слова честного Но летит он, кувыркаясь в воздухе По параболе Лобачевского да не всяк старым, Одного за столи влекло, Другого храм, Кто принял монеты, А кто гитары?